Всем привет! Зовут меня Серенич Михаил решил заснять все-таки отзыв о своем буксе железной собаки. В общем В общем и целом сегодня выехал на охоту. Посвистать рябчика уже. Уже заход солнца, ни один из рябчиков не откликнулся. Снег сегодня с Настом. Ну в принципе, ухлика немного, под нас там. Где-то сантиметров 25, в общем, и целом снеговой покров небольшой. У меня шестисоточка с ПЦРК с целенарезивной подпружиненными колесами. Э, Стяговая звездой на 32 зуба собачка. Э, до этого у меня был тингер док На нем классно было по такому полю покататься, но по болоту он не ушел. В связи с тем, что и подвеска, и ширина недостаточно была, решил вот остановиться на железной собаке. Ну и на Корее ездил одно время так пробная поездочка была понял что тоже не мой вариант она слишком широкая была А это оптимальная на самом деле по болоту этот танк прет только вперед то есть нормально проходит по болоту К сожалению видео у меня там одно где-то валялось не выкладывал я его никому но собственно говоря есть подтверждение у многих там ребята он по 300 килограмм клюку увозят я тут вывозил, килограмм, наверное, в сложности 50. И все. Ну и троих человек волота придется тоже на санях. Нормально, без проблем. Что могу сказать про подвеску? То есть вот именно подвеска это для нас то она подходит идеально. Две недели назад тоже выезжал в это же поле, пытался заснять тот же самый отзыв, только снял в вертикальном виде его. В принципе, его валит. То есть центр тяжести высоко, то есть в связи с тем, что колеса большие, его начинают болтать влево-вправо. То есть я уж проверил натяжку гусеницы, все нормально с гусеницей, подтянул немножко цепь э, за это время. Но сейчас вот наст образовался, и поэтому этому насту вот можно даже посмотреть. Есть, пухляка совсем немного, и остальное все на насте. То есть в принципе все здорово. Летит он ну 30 км в час мне хватает, мне на из точки А в точку Б добраться. Со своей задачей букс полностью справляется, фару, кстати, я уже свою поставил тут, на модуль толкач переставил штатную, потому что фара квадратная, она на самом деле сильно вибрирует, то есть это не очень удобно, ну, боишься, мало ли вдруг она куда-нибудь отлетит. По идее, что еще, я заказывал с пластиковую пластиковую собачку, то есть, короб неплохой, но вот, мы, вы могли уже обратить внимание, это стройчем замотано, но замотано в связи с тем, что я сюда вставочки сделал из материала ЭВА, в связи с тем, что сейчас новогодние праздники, не купить меня, уплотнитель, хочу уплотнитель поставить, поставить уплотнитель именно автомобильный, чтобы внутрь не летело ничего, кстати говоря, ну вот видите, рюкзак припорошен, канистры с бензом тоже немножко я проехал сейчас в общей сложности километров на 5-6 а так по идее неплохой буксировщик ну по сравнению мне есть чем сравнить но но но все равно ребятам из железной собаки есть куда стремиться как говорится минусы которые я выявил ну, чека безопасности Что-то отлетело, не знаю почему Надо посмотреть, будет еще времени Нету на это, на все Это, возможно, где-то слабое место есть Не в курсе, где Обычно ломаются они Пережимают проводочку Вот как раз в месте крепления руля Скорее всего там, не знаю, буду смотреть Потом Это резиновые колеса Это, конечно, все здорово Но их съедает, вот сейчас даже не заснять По внутренней стороне вот эти вот болты которые вот там ближе к центру гусеницы съедают два колеса ребят это я считаю надо бы исправлять сразу на производстве то есть мне сейчас надо будет вот загонять ее в бокс в теплый желательно хотя и на морозе сейчас у нас сколько минус 20 на вологодчине то есть буду скорее всего завтра заниматься спилом болтов потому что съедает колеса а потом что еще, что еще хотел сказать? Ну, по поводу ПНД ящика ребята уже в группе писали. То есть вот сейчас, например, глушачок поработал. То есть, ну, у меня ничего не вздебилось, хотя было летом. А, хотя нет, видно даже, немножко все-таки расширилось. Я сюда планирую э, приделать э, радиаторы от э, алюминиевых, от компьютеров, от видеокарты или от чего-нибудь еще. Они хорошо рассеивают тепло. То есть вот есть вариант такой сделать. Ну, чтобы не, не колхозить глушитель. В принципе, глушитель у меня Zonction 15-сильный движок. Глушитель на нем нормальный, не отваливается. В принципе, все резьбовые соединения тоже проверял. Перепроверял. В принципе, все хорошо. Изначально с завода затянуто. То есть, ну, руль, естественно, ослабевает там со временем. А так сейчас на собачке моточасов. У меня счетчик моточасов еще стоит. тут вот я поставил на короб сразу же. А, и мороз не видно, 14, 14, 14 моточасов, то есть общая наработка 16, потому что я на 2 моточасах счетчик поставил. Так что вот, ну и собственно говоря, кто хочет по пухлику ездить, там уже решайте с кризой или же... Бурановские колеса, да, вот эта ПЦРК подвеска, она, в принципе, даже доказывает свою универсальность при небольшом снежном покрое, либо по накату, то есть, если, если вы знаете, что вы из точки А в точку Б без пухляка всякого ездите куда-нибудь на какие-нибудь озера, там, реки и так далее, то вот этот вариант, он просто идеальный, то есть, ничего не надо менять, надо менять только смазку, кстати, смазка Лидии кальцева которую, ребята, заложили на производстве, она, ну, за три заезда на болото вымылась, то есть, хотя она водостойкая, я просто сам занимаюсь смазочными материалами Могли вот на, по, -по, по наклейке или кремоле <laughs> определить То есть, Собственно говоря, смазку можно и такую закладывать Можно закладывать, например, на алюминиевом комплексе То есть она водостойкая Ну и проверяйте, чем чаще мажете, тем, по сути, лучше Моторочку вот поменял на 12 моточасах То есть обкатку, движок прошел Только-только, можно сказать, езжу В принципе, никаких больше проблем не возникало тросики нормально работают то есть тросик газа тросик тормоза все отлично ну немножко под этот надо подтянуть тормоз но это все мелочи жизни как говорится то есть все работает четко ребятам из железной собаки желаю дальнейших успехов вы классный агрегат сделали единственное что хотел бы пожелать отдельно это быстро реагировать или полноценно отвечать на вопросы своих клиентов одноклубников потому что нет предела совершенства, то есть прислушивайтесь ко всему, что вам говорят. В принципе, только успехов могу еще пожелать. Ну и оперативно отвечать. А, вот еще, совсем забыл на последночек. Поскольку по болоту я ездил весь сезон, вот здесь вот между гусянкой, то есть вот между гусеницей и корпусом забивает мох. Навал вал, на ведомый. Вот мой Вячеслав мне, кстати, на этот вопрос ответил. То есть э, он считает, что не надо э, расширять базу. Я считаю, что все-таки расширить базу надо сзади. Почему? Потому что просто удобнее будет всю эту ересь удалять. Потому что на болоте она так и так будет наматываться. То есть э, эксплуатанту, то есть водителю, так скажем, будет удобнее с заднего вала все это снимать. Потому что у меня один раз я проехал метров 150, у меня забилось все так что пришлось срезать все ножом хотя расстояние небольшое я как правило по болоту когда езжу ну срез... счищаю все где-то через 500 метров а то и через километр так что вот в общем всем удачи спасибо за просмотр